Зуб мудрости убьет седьмой зуб. Я удалил девушке зуб. У нас это заняло буквально 20 минут, хотя даже я предположу, что нам понадобится, наверное, час. Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео. Здравствуйте! В этом видео вы узнаете, как на самом деле нужно удалять зуб мудрости. Пожалуйста, досмотрите этот ролик до конца и поделитесь им с друзьями. И вы можете скачать памятку о признаках необходимости удаления зуба мудрости, нажав на ссылку под видео. Также по этой ссылке вы можете записаться на консультацию.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 проблемами, скажем так, это отек, это возможно ограничение открывания рта и боли при глотании, которые минимизируются сейчас уже с учетом появления новых методик и новой аппаратуры, которые, например, в нашей клинике представлены ультразвуковым скальпелем, изотомом которым, Гораздо быстрее, малотравматично, безболезненно, можно удалить зуб мудрости. Вот буквально сегодня как раз я удалил девушке зуб, который был практически полностью под костью. У нас это заняло буквально 20 минут. Хотя даже я, смотря на этот снимок, предположу, что нам понадобится, наверное, час. Сейчас на самом деле очень часто не просто в сторону растет зуб или аномалийно как-то расположена настолько аномалийно, что, например, растет в противоположную сторону, как у меня было несколько раз у пациентов. Например, верхний зуб мудрости рос вверх, то есть в сторону мозга. Вот. И нижний зуб мудрости рос вниз, наоборот, в сторону нерва. Когда такие вещи видишь, то на самом деле удивляешься, насколько природа уникальна для каждого пациента, и организм человека просто непредсказуем. И, конечно, удаление таких зубов мудрости, оно еще больше осложнено. Также интересно, то, что бывают не только восьмерки, но и девятки, так называемые сверхкомплектные зубы. И тогда очень важно удалить зубы не только зубы мудрости, но и, соответственно, те зубы, которые за ними расположены. Достаточно редкий, э, редкий случай, но такое бывает, и на моей практике было очень много раз. Очень важно понимать, что зубы мудрости не просто не нужны во рту, они опасны для соседних зубов. Этого многие пациенты не понимают, и когда приходят ко мне э, вроде бы на осмотр, я говорю, вы знаете, вам 4 зуба надо удалить. Это, конечно, достаточно часто повергает человека в шок, которого эти зубы не беспокоят никак, вроде бы. Но на самом деле нужно думать на перспективу. Зуб мудрости убьет седьмой зуб, впереди зуб, который нам уже важен, конечно. Со временем проблема будет только как снежный ком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 используем пьезотомы достаточно малотравматично, и не травмирую никакие близлежащие ткани. Очень важен конструктивный такой и думающий такой подход к удалению зуба мудрости, потому что если это касается нижних зубов мудрости, то рядом проходит нижний нерв, что при травматизации может вызвать онемение губы, может быть, даже щеки долговременные, поэтому аккуратно нужно удалять нижний зуб мудрости. Верхний зуб мудрости обычно, обычно, но не всегда, уходит проще, чем нижний, но наверху есть гаймеровая пазуха. И э, случаи, когда зуб мудрости верхний улетал, например, в гайморовые пазухи, тоже известные. Вот недавно у коллеги у моего вот был такой случай. Но нужно понимать то, что у нас в клинике очень грамотные э, хирурги. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит, наверное. Вот. Но это так и есть, мы удалили уже тысячи этих зубов мудрости э, без какой-то бровады, скажу вам, э, и осложнений не было. Э, важно понимать, что они могут быть, я всегда пациента предупреждаю, но это процент. Возможно я не могу не предупредить об этом, но нужно идти спокойно удалять эти зубы мудрости, потому что если вы придете ко мне в обострении, будет уже достаточно поздно. Опять же, очень важный метод исследования, даже не важный, а необходимый метод исследования при удалении зуба мудрости – это компьютерная томограмма, потому что нам важно понимать не только то, что он лежит плашмя или то, что он еще под костью, а куда направлена, например, коронка и самое важное корни этого зуба в язычную сторону, в щечную сторону. Это невозможно понять по 2D-изображению, по ортопантомограмме, поэтому компьютерная томограмма здесь, конечно, превалирует. Нам важно, чтобы в лунке удаленного зуба был кровяной сгусток, то есть, чего будет расти кость, то есть, чего будет расти десна. А учитывая, что обезболить нужно зуб естественно максимально, а в составе анестетики находится адреналин, то в момент, когда я удаляю зуб мудрости, зачастую бывает то, что кровь у пациента не идет. И вроде бы кажется, это хорошо, но на самом деле это плохо. Кровь должна идти, она должна заполнить лунку зуба. Мы в нашей клинике используем метод так называемый метод PRP. Проводится забор крови у пациента из вены, это все отправляется в лабораторию, центрифугируется. Мне медсестра приносит пробирку с разделенными на фракции кровью. Верхняя фракция – это, соответственно, плазма, нижняя фракция – та, которая нам не нужна, это клетки крови, то есть то, что ушло под действием силы тяжести вниз. И между ними находится тонкая, тонкая прослойка тромбоцитарной массы, то, что и вызовет у нас потом регенерацию усиленную улучшенную без осложнений, на самом деле уникальный, удивительный, я бы сказал, просто чудесный метод улучшения постоперационного введения ран. Поэтому, приходя к нам в клинику, вы увидите то, что мы при удалении зубовной мудрости сначала сделаем компьютерную томограмму, поймем, как нужно этот зуб удалить, удалим его мало травматично и безболезненно, используя пьезотом. И потом, добавив в лунку обогащенную тромбоцитарную массу, то есть, используя методику PRP, мы нивелируем постоперационное осложнения. Приходите к нам, мы сделаем все так, как нужно на 5. Чтобы скачать памятку о признаках необходимости удаления зуба мудрости, или чтобы записаться на консультацию, пожалуйста, нажмите на ссылку под этим видео.